Спасибо за поздравления. Нет, я не боюсь ехать домой, потому что я еду домой. Э -э, я уже говорил и я не изменяю своего мнения о том, что я украинец, э -э, далее Симферополь, что ну, Крым это Украина. Для меня это так. Точка. Да. Там, там я родился, там родились мои дети. Ну, На данный момент нету такого. Возможно, возможно в дальнейшем это понадобится да, для моей карьеры. Ну, на данный момент я не собираюсь никуда переезжать. А как быть с паспортом? Вот с документами никаких проблем, не собираешься менять. Это победе просить. Я понял. Смотрите, паспорт нет, не собираюсь. У меня нормально, у меня годный паспорт. Ну, допустим, за гран со временем я поменяю на новый, да. А свой украинский паспорт я не собираюсь менять. Все знаю, цифры, буквы. То есть, когда я заполняю в гостинице карточку, мне не нужен мой паспорт, потому что я знаю там все. Мой украинский паспорт лежит у меня в сумке, так что никуда он не денется.